Ты чувствуешь после этого мистерии нашей, после этого процесса такого непростого? Да, процесс очень непростой, сам процесс, но в конце приходит такое понимание. Для чего ты живешь? Понимание своих целей, понимание того, куда ты идешь, и понимание своего пути. Юлечка, благодарю. Это очень здорово. Супер. Супер. Благодарю тебя, да. Уходишь в процесса просто воодушевленная в новую жизнь. Какое-то новое понимание появилось, да? Как? Понимание. Хорошо, благодарю. После окончания сегодняшнего процесса вхождения во, во, во врата праве. Какие ощущения, какие мысли, какое-что? как Так все замечательно. Пришло понимание своей вообще... Синец. Женя.